Где мы находимся, Артем? В парке. Никола Ленивец. Никола Ленивец. Мы приехали на ультрамарафон. Я наконец-то приехал в качестве зрителя. Пока что слота себе не добыл. Может быть и хорошо. <laughs> Бегать неохота. Буду смотреть на вот этих замученных людей. Артем бежит первый раз. Как ощущение? Мандражик начинается уже? Ну да. О, <смех> о. <смех> Этот парень тоже бежит первый раз. фрустрация, что мы не успели. Приехали только что. Ровно через 10 минут, как закрылась регистрация, паста и все остальное. А где здесь паста и вообще? Вот до конца, до конца деревянная, Вы какую дистанцию бежите? Мы, мы блок снимаем. Блокеры, блогеры, блогеры, блогеры, да, вы да. какой бежите? 56, 56 да. на глазах написано. 26. Я смотрю бегуны, тут никто себе не отказывает в пиве, в вене, в красном, шашлыки. шашлыке. Пьет. Не... Пиво вообще все пьют. Ну не все, но многие ну, Мы будем верить, что они не бегут. Ну, как как они они с, часа, с часами, с пакетами и в кроссовках. Он тоже с часами. Ну кроссовки у него, там в машине есть, часы ездят. Но, но я не бегу. ты не пьешь. О, у вас свое экспо. Конечно. Девятого сентября. пела, танцевала, народ завлекал. Слушай, надо приехать. Девятого сентября ничего не планируется. Что интересного будет на бегущей Вологде? Денис, расскажи немножко. Все будет интересно. Новая трасса, причем очень крутая, перекрываем весь город. Впервые бегуны побегут через мост. Такого в истории города Вологда никогда не было. Покажем самые лучшие места, лучшие достопримечательности. Поэтому будет круто приезжать. Ты будешь финики есть, Семечки выбираешь? Да. Делал это на тренировке? Нет. Зачем ты это сейчас делаешь? Я гели на тренировке не ел. Ведь что-то нужно будет есть все равно. То есть ты просто не понимаешь, что есть, и поэтому делаешь что-нибудь. Я слушал, что клиники едят, поэтому... Я вам нашел спортивное питание. Съешь его на тридцать пятом километре, положи в рюкзак. Что, как подготовка? Доброе утро. Асиксы? Асиксы. А почему не трейловые? Трейловые. Трейловые? маленький протектор. А, ну, в принципе... Они универсальные, Для такого трейла, может быть, и подойдет. Обычно с огромными шипами. Ну, здесь-то ни к чему. Мы же по как вы, не бегаем. Шею закрывать будет, да? Да. Сейчас посмотрим, примерим. Тема для жары. Да. Сейчас не сексе, смотри, Вообще, как ты думаешь, бегуну сексуально? Они худенькие все. Ну да. Не, ну конечно сексуально, у них всех ноги накачивают. Вообще, она ну, все время одеваться сексуально, когда бегаешь. Потому что ты и так так мучаешься. Денис да? весь в зеленом. Да. И кроссовки, все да? в зеленом. вот, это я считаю очень сексуально. Это мальчики, если вы хотите понравиться девочкам, вот обязательно кишортики покупайте, если вот это не вы. Все, записали. Я в первый год тренировок тоже по цвету все подбирал, а потом уже чисто... Важно, чтобы все было функционально. Форма, опять же, много набирается. Ты уже смотришь вот это вот для такой ситуации, для такой ситуации. Ну да, я вот забыл а, поезд для геля. Очень удобно. Да, сейчас гелий не знаю, куда идевать. Ты что уже за магнитики? А все, видишь, по фэншую. Я таких не видел. Мы по старинке резинки используем. <свят> Какие? Какие Антон, я к тебе команду свою веду. Все, парни, заряженные. Я тоже решил у Антона закупиться питанием, а вот такие более... вот гели с аминокислотами на жесткие дистанции, на такие, как большие дистанции триатлона, на груд 50 или 100, ну, самое то. Возьму на лето сейчас коробочкой. Ну, ну, спасибо. А ты сам чего не бежишь? Не, 35. А, бежишь? Да. Блин, а я халявлю сегодня. Попов, вот так вот примерно Антон не успевает все, фотографироваться с поклонниками и парковать с питанием. И сейчас пойдет на старт. штука на стартах э, ультрамарафонов такие мази кстати часто Пальчик, в стартовом пакете в, есть Если я такой же мазью мазал вот эту вот мазь спасает э, от того чтобы люди не натирали руки ноги посмотрим как вот это делается как раз, снимайте мажутся, прям и, вот, вот и и буквально пальчики ног мажутся прям вот до да сюда где у вас контакт носок с кроссовком машут подмышки и соски под пульсометр соски паховую обувь последний раз все намазал бежал полтинник мозоли не образовалось, вообще ноль. Ну что, стартуешь? Какие прогнозы на гонку? В тренировочном плане. Работаем здесь. У тебя сегодня тренировка или да, битва на первое тренировка. место? Ну, как получится, но из кожи вон не планирую есть. По самочувствию, чтобы не залазить сильно в долг, чтобы восстановление было не таким долгим. Что еще в дорогу домой ехать. Получить удовольствие. Погода шикарная. Новый трейл, новое место для меня. До старта остается уже менее 3 минут. Дистанция 35 км. Давайте мы все вместе поднимем руки. Ура! Финише. Ваши аплодисменты! Браво! Дистанция 35 километров. Поздравляю с победой! Искренне! А, какие впечатления, чем запомнится сегодняшняя дистанция? Очень красивая трасса, везде можно довольно бежать. Поздравляем с финишем одного из сильнейших трейлраннеров России! Буквально две недели назад. А, позади было 100 миль. Сложнее было все-таки два круга вокруг Эхана или сегодня 35? Ой. Вот это да! Представьте себе! Браво! Поздравляем со вторым местом! Как ты? Живо! Другое энергообеспечение, специальной работы нет. Готовиться специально к такому надо, да? Углеводы закончились, и все, страдания пошли. 106 километров позади! На первый 100 километров прибежал в рубашку. Просто в рубашку! Поздравляем! И в шортах! Не форма решает, походу. Вообще мост! Все мост! Все в голове, это точно! Шкорпион, спорт, марафон, трел! Еще раз ваши аплодисменты! Привет! Привет! Это же самая история, история, как семьи болеют за этих бегунов! Мамы с папами приезжают, с 9 утра стоят на трассе. Давай, давай, ты умничка. А, может, а самое крутое, что для бегуна это нереально важно. Эмоции просто вообще зашкаливают, когда тебе посторонний человек дает вот так вот петюлю. Надо заряжаться этой петюлей. И, возможно, когда-нибудь я тоже пробегу писать. Знаете, как джинов труд? Я сейчас буду петь их. Сейчас натрешь себе на следующий полтинничек, чтобы тебя тоже встречали. Натрем себе на полтинничек. Пишу в правую руку, в левую руку и пошли-пошли. Все, встречаем наших. Никого нет. Где они? Так, уже прошло 6 часов 40 минут. Никого пока нет. Да, они уже 6 часов 40 минут. А утром Антон такая говорит. Ну что, ребята, самое главное из 6 выбежать. Выбежите из 6, и все окей. Все такие три парня. Мы сейчас решаем, каким темпом бежать. То есть между 4.30, либо 5.30. Я предлагаю где-нибудь 6.30 до 8. Давай мне твою победную, Тема! Артёма, ты супер! у у у у, -у! Давай, Тём, yes. Под этим номером сегодня выступал Артём Каренов. Ну как ты? Как? А? Тяжело. А? Живо? Почти, да. почти выбежал. В да. В да. семь часов. Слава, ты, интересно, далеко? Мне кажется, он очень далеко. Потому что он на 18-м километре уже плохой был думаешь, там еще минут 30 лет. Не 30 нет, я думаю, что мой взгляд. 20-го километра ты их уже не видел. Да, 18-ки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я еще убежал никуда. У меня еще плюс 2 это километра. Самая жесть. Да. Вот это самая жесть в стройке это то, чего я боюсь. Я бежала на ночной лист в Петербурге. Я вместо 10 сделала 20-ку я бегу у меня 20? слезы а куда мне деться ну ты у тебя трейл ночной что ты сделаешь да ты бежишь вообще не по меткам да уже да все и я понимаю что все у меня часы говорят что я уже цель сделала у меня десятка стояла можно было остановиться и я плакала я звонила маме и плакала ночью в два часа ночи что все как бы беда ты не плакал я нет а мужчины вообще плачут? бывает Да? Да. а что может стать причиной таких сказ Психологический разбор пошел. Да не знаю, сейчас ты должен не раскрыться. подожди ты, должен был, он сейчас расслабленный. Какие еще сложности? Горки, броды, что было? Ты взял солевые гели, где там концентрация не очень большая. Я взял, они кончились у меня на 25 пятом километре, на 37 м у меня началось сводить ноги. Человек мне дал таблеточку, я ее кинул прямо в гидратор. Потом на 42 втором километре я добежал до пункта питания и там... Ну, ел соль прямо вот с э, щепотками. Обычную соль? Да, просто Пищевую. Соль. Она вкусная даже была. Тебе ну, легче да, стало с нее? Показалось. Да, да. после этого у меня ноги перестала, перестала сводить. Ты хотел на финиках бежать. У тебя получилось это? А, я... Мне финики на самом деле больше всего понравились. Больше, чем гели понравились. У меня гели были плохие. Какие? А. Ты арену в итоге взял? Да, арену. А, ты, ты не поменял их у Антона? Говорю, на... Нет, не взял их. Вот Нет. это вот зря. Мышечный крем. Для элитных спортсменов Получил антидопинговый сертификат Если была микро травма, связочку рванули Мышцы потянули Он очень хорошо поработает над тем, что вам выстроится Но есть один нюанс Вы ее обязательно должны попробовать Протестировать Протестировать на себе в рамках тренировочного режима Потому как были ситуации и случаи Когда люди подходили и говорили Что я не могу бежать Потому что я не контролирую ноги Сила обезболивания такова была Что это становилось проблематично протестируем на тренировке сначала для меня важно чтобы это не имело каких-то побочных эффектов так что посмотрим как это действует вообще и не сторонних лекарств вот. но некоторые вещи в спорте приходится применять мы поздравляем с окончанием дистанции Слава! ты красавчик я дарю тебе паспорт плакать хочется естественно плакать да, Хорошо сейчас. Будешь сейчас еще когда-нибудь бегать? Дисциплина, бабура нас, пробег, у нас все, в Следующий вопрос просто боя все сил нет. Денис, Денис, Денис, Денис! Денис, Денис! Но, Ой, Давай. 8, 5, 10, 10. Давай, Денис, последние метры, самое время ускориться. Вместе со своей группой поддержки, Денис, толчка, аплодисменты. Надеюсь, эти кадры запомнятся вам надолго. Я вижу бесплатный YouTube-канал, где вы можете найти в свободном доступе совершенно бесплатно массу различных психологических упражнений, которые помогут вам улучшить различные сферы своей жизни. И есть у меня различные онлайн программы, тоже девочки, чтобы быть счастливым и бегать. Что изменилось, когда появился бег в вашей жизни, вообще спорт в вашей жизни? бег меня спас от многих вещей. У меня муж появился. У меня вообще муж появился благодаря бегу. Девочки, начните бегать. Во-первых, там очень много классных мальчиков на забеге. Ну реально, их полно. Их больше, чем девочек. Во-вторых, это априори мужчина, у которых есть какие-то деньги, потому что бундировать себя на забег, еще и поехать куда-то, в любом случае, нужны какие-то деньги. Особенно это касается триатлона. Да, да, да, поэтому, конечно, нет, ну это, это вообще уже не обсуждается. Ну, о том, что, девочки, бросайте все свои дурные привычки и бегите. Вот так. Пройти <музыка> свой Создай свой пеномет Ставишь целью Быть первым как спортсмен Спорт Делай круче всех Покажи им всех